Всех приветствую, очень приятно здесь находиться, немножко тревожно, и не только потому, что в таком контексте я, наверное, первый раз выступаю, но и потому, что тема моя здесь, наверное, самая такая рискованная для оратора, и я подставляюсь больше других, предлагая обществу скептиков самую такую... Э Недо... недостаточно скептичную тему из тех, которые были. То есть после предыдущего оратора, выкладывавшего тезисы нобелевских лауреатов, показывавшего тут научные все выкладки, у меня не будет такой возможности. Это, конечно, немножко тревожно. Но попробуем справиться. Так, сначала я представлюсь, чтобы вы понимали, кто перед вами. Я закончил СПБГУ и прошел ряд повышений квалификации. Вот они тут перечислены. Сразу хочу сказать, я не могу... Называть себя психотерапевтом, потому что по закону в России э, психотерапевт это человек, который имеет медицинское образование или, по крайней мере, клиническое. Э, то есть, как правило, это психиатр, прошедший повышение квалификации до психотерапевта. Но на практике психотерапия отличается от психологического консультирования только использованием фармакотерапии. То есть, э, есть даже появился в последнее время такой термин, как психологическая психотерапия, э, которая подразумевает все те же воздействия, все те же. Психологические инструменты, упражнения, техники и так далее, только без таблеток. Вот. Так что я психолог-консультант, но в принципе о психотерапии имею методическое право рассуждать. И первое, что надо понимать, вообще поднимите руки, много здесь людей, психологов, психиатров, психотерапевтов, знакомых с темой. Раз, два, три, четыре, хорошо, понятно, я пять в меньшинстве. Первое, что надо понимать про психотерапию, это то, что у нее, ну, очень сильно углубляя, два больших лагеря. Здесь вы видите двух известных, я надеюсь, вам личностей. Господина Сигизмунда вы, наверное, все знаете. Это доктор Фрейд, основатель психоанализа. И дальше из психоанализа выросла так называемая динамическая школа психологии, которая, конечно же, как и любая развивающаяся область не повторяет то, что делает Фрейд, то есть даже современные психоаналитики не повторяют буквально то, что делает Фрейд, но имеет в виду, что когда-то мы начинали с него. Ну, это как современная медицина немножко так вот, чуть-чуть отличается от того, что делал когда-то Гиппократ, но типа клятва Гиппократа, да, мы вот какую-то дань уважения отдаем. А, а второго человека кто узнал? Поднимите руки. Ага. Ну как-то не густо, ребята. Иван Петрович Павлов, наш с вами соотечественник, известный, вообще-то получивший Нобелевскую премию вопреки интуитивному суждению совсем не за рефлексы, а за работы по пищеварению у собак, но нам с вами сегодня важный как человек, открывший понятие условного рефлекса, ну, введший в науку понятие условного рефлекса. За ним подхватили эстафету американцы, там Уотсон, Скиннер и так далее. И появилось поведенческое направление психотерапии, которое потом развивалось дальше. И на его основе появилась когнитивное и так далее. То есть это два больших истока между собой не связанных. И когда клиент спрашивает, к какому психологу пойти, и ему говорят, слушайте, ну психологи бывают разные, он обычно имеет в виду, что, ну да, я понимаю, психологи разные, например, можно мясо по-разному приготовить. Есть жареное, есть вареное. И как бы, ну вот, оно разное, но и то, и другое мясо. Нет. Поведенческая терапия и психоанализ отличаются не как жареное и вареное мясо, а как жареное мясо и внутривенное питание. Это очень большое различие. Итак, пойдем. Почему нам это важно? Потому что последователи двух этих школ, как я вот вчера на таком закулисном общении в баре рассказывал узкому кругу людей, половину исследований проводит исключительно для того, чтобы замочить школу противника. Вот серьезно. И первый, кого мы в этой череде возьмем, это Айзинг. Кому-то из вас известный как автор очень распространенного теста на интеллект. Всем же знакомо понятие IQ. Да? Не он его ввел, но он создал очень распространенный тест. Он же автор так называемой многофакторной теории личности. И вообще это человек, который настаивал на том, что психику надо понимать через биологию, что на личность, на формирование психики влияют исключительно биологические, генетические, химические и прочие факторы. Как вы думаете, чьим он был последователем? Фрейда или Павлова? Павлова, Павлова конечно. И вот здесь указана его лекция. Я специально ссылаюсь на лекцию, не на конкретные исследования, потому что это такой, ну, практически мета-анализ, большого количества источников. Если вы захотите углубиться в проблему, вот можете загуглить прямо по этому названию, она очень распространена, есть на русском языке, и там куча ссылок на различные источники. И если вы когда-нибудь захотите аргументированно доказать, что психотерапия не работает, и вообще все это фуфлой-надувательство, вот вам источник, можете брать цитатами оттуда. И я тоже несколько цитат оттуда возьму. Первое, самое такое важное, что он говорит — это то, что психотерапия вот, динамическая, психоаналитическая вообще может быть вредна и опасна. На основании чего он делает такой вывод? Он ссылается на исследования, в котором психоанализу подверглись больные раком и ишемической болезнью сердца, и 7-летняя выживаемость этой категории людей по сравнению с контрольной группой снизилась. То есть э, он делает вывод о том, что стресс, испытываемый при психоанализе, а также ложные надежды, внушенные психоаналитикам, привели к увеличению смертности. Ну, нет смысла сейчас критиковать это исследование, просто я вот сообщаю, как этот э, вывод был сделан. Сами его оценивайте. Э, он делает такой вывод. На самом деле в той лекции есть более крепкие выражения, я выбрал такое мягкое. Э, и он продолжает, естественно, значит, он говорит, что психодинамическая эта терапия — это плохо, а какая хорошо? Поведенческая. Он утверждает последовательно в течение 40 лет, и вот это вот, да, 40 лет спустя такая обобщающая лекция, что именно поведенческая терапия лучше всего лечит неврозы, невротические проявления, депрессию, психологические проблемы. Вот все то, с чем люди обращаются к психологам. И, как обычно, ссылается на кучу исследований. И закруч... ну, заканчивается вся эта лекция прекрасным выводом, который ну, можно было ожидать после такого предисловия, состоящим в том, что он-то прав, и то, что он поддерживает, это правильный взгляд на вещи, и э, все остальные не правы, да, я Д'Артаньян. Э, маленький нюанс, который надо учитывать при оценке исследований поведенческой терапии, это то, что, как я уже сказал, она была очень сильно развита в Америке. В Америке, э, ну, как вы знаете, наверное, большинство из вас, нету государственной ну, пока еще нету государственной системы здравоохранения, но существующие медицинские страховки, э, как правило, включают в себя психотерапию. То есть, как правило, если человек застрахован, он может обратиться к психотерапевту, и страховая компания должна за это заплатить. И тут возникает экономический вопрос. Если человек идет к поведенческому терапевту и говорит, у меня проблемы в жизни, Поведенческий терапевт говорит ему примерно следующее. Окей, сейчас мы с тобой договоримся, что мы считаем твоей проблемой в жизни. Дальше у нас будет 10 встреч. Ровно 10. Есть четкие гайдлайны. Не 9, не 11, 10. И к 10 встрече твоя проблема будет решена. Вот. Конечное утверждение. Страховая компания должна заплатить за 10 встреч сравнительно дешевых, потому что они, как правило, короткие. И потому что поведенческим терапевтам стать легко. В принципе, ну... Сильно углубляя за неделю интенсивной подготовки любого из вас можно сделать поведенческим терапевтом. Вот объяснить, как работают рефлексы, обуславливание, классическое, оперантное, как угодно. И довольно быстро вы научитесь создавать рефлексы и убирать их. И это все, что нужно, чтобы быть поведенческим терапевтом. Поэтому это дешево, это коротко и страховым компаниям выгодно. Если этот же человек пойдет к психоаналитику, что скажет ему психоаналитик? Какова длительность лечения психоанализа, кто знает? Годами. Может быть бесконечность. Есть примеры психоанализа по 40 лет, по 50 лет. И стоимость работы психоаналитика немножко отличается от поведенческого терапевта. И может доходить до нескольких тысяч долларов за сеанс. А сеансов нужно 3-4 в неделю. Можете считать. Соответственно, есть некоторая экономическая составляющая у этих исследований. Но это первое мнение, которое мы сегодня посмотрим. Что же говорит, говорят более адекватные исследователи, адекватные в смысле эмоциональности? Если вы посмотрите ту лекцию, на которую я ссылаюсь, вы увидите, насколько она эмоциональная, насколько Айзинг вовлечен в эту тему. Давайте посмотрим на более спокойное мнение. Скотт Миллер, ныне живущий директор, ну вот там написано, какого центра, со своей лекцией, довольно интересно, мужик организовал конференцию «Эволюция психотерапии» и выступил на ней с лекцией «Эволюция психотерапии как оксюмарон». Оксиморон. Оксиморон это то, чего не бывает, даже живой мертвец, например. Там. Что же он говорит? Он говорит, что психотерапия все-таки работает. И опять же ссылается на исследования. Это важный момент. Исследований в психотерапии очень много, и любое, любое из них можно методически раскритиковать. И на любое из них практически можно найти исследования, утверждающие прямо обратное. Вот сегодня мы до обеда слушали лекцию про плацебо. Если вы помните, даже одни и те же авторы в разное время на основе одной и той же выборки могут выдавать статьи с противоположными результатами, немножечко манипулируя исходными данными. Это то, что встречается повсеместно в психологии и психотерапии. И, соответственно, Скотт Миллер говорит о том, что вообще-то психотерапия работает, но через некоторое время активного посещения психолога-психотерапевта эффект теряется, ну, в смысле не пропадает, а больше не улучшается, не увеличивается. То есть человек получает какой-то эффект, какое-то улучшение, и ну, доходит до какого-то порога, все, дальше он не поднимается, его жизнь не становится лучше. И что самое интересное — не имеет значения, кто вас психотерапевтирует. Вчерашний студент, интерн, человек с 10, 10 годами стажа или Нобелевский лауреат в какой-нибудь ближайшей области, потому что нет Нобелевской премии по психологии. Вообще не важно, говорит Скотт Миллер, исследования не показывают различий, а важна личность психотерапевта. Если психотерапевт имеет собственную личность, пролеченную, хорошую, здоровую, эффективную, он вам поможет. И тут не важно даже, каким методом. То есть это может быть поведенческий терапевт, психоаналитик, там, арт-терапевт, телесно-ориентированный терапевт, кто угодно, с хорошей личностью, хорошо к вам относящийся, берет и помогает. Но какое-то ограниченное время. Чувствуете разницу с тем, что до этого говорил Азин? Да, Немножечко уже показания различаются. Но давайте возьмем еще одного человека. Тоже довольно уважаемый человек, профессор университета, то есть тоже не студент, не курсовую работу писал. И что же он говорит? Он говорит о том, что когнитивная терапия и поведенческая терапия, и вся, вообще вся эта школа оккупировала термин «доказательная терапия», не имея на то оснований, и ну, противопоставляет себя динамической терапии, не называя ее «неработающей». Ну, как бы подразумевая, раз мы типа «доказательная терапия», то кто все остальные? Сделайте вывод сами. И он описывает очень интересную штуку. Кто из вас знаком с английским языком, я думаю, большинство, что означает слово significant? Значимый. Да? Есть даже сейчас термин, появился SO, significant other, для того, чтобы не, не обозначать, там не запариваться там муж, жена, парень, девушка значимый другой. Да? Это тот, кто для меня значим. Так вот, в русском языке значение ну, слова "значимый" как прилагательное редко употребительное, поэтому, когда мы говорим, мы провели исследование и получили значимые результаты, ну, как правило, мы имеем в виду статистически значимые, потому что если мы не имеем в виду статистически значимые, то мы используем другой синоним. Мы получили яркие результаты, красивые, которые нам понравились и так далее. А в английском языке это часто употребительное слово. И вы можете посмотреть на когнитивного терапевта, который говорит, мы провели исследование и получили significant, значимые результаты, но он имеет в виду, что они ему понравились. Они не проходят порог статистической значимости. Они просто для него значимые. Но в статье будет слово significant. И после этого это будет доказательная терапия. Как ни трудно догадаться, будучи психоаналитиком, он активно дубасит в ответ когнитивистов и указывает на многочисленные недочеты, методические ошибки, проблемы их исследований. И здесь немножко мы задержимся, потому что это правда важно по поводу. А, нет, на следующем слайде я поясню. Здесь в принципе все и так понятно. Ну, кроме того, что еще раз обращаю ваше внимание, что это все тоже не пустые слова, это тоже со ссылками к исследованиям. Опять же, можете найти этого чувака в своей лекции, там все есть. Вот, что нам важно. Он говорит о том, что есть ряд инструментов, с помощью которых когнитивисты и поведенческие психологи получают лучшие результаты, чем динамические психологи, не потому, что их терапия результативнее. Первый из них, на который стоит обратить внимание, вот у нас есть какое-то количество... Людей, страдающих психологическими сложностями и проблемами. А, там, с неврозами, с депрессией, там, с чем угодно. А, как вы думаете, сколько из них вот из этого континуума, да, вот отсюда и вот до сюда, может попасть в исследование? Ну так, на 30%, 90%, 10%, как? А? Меньше одного, двадцать. Ну, я не знаю точных цифр, и никто не знает, нет таких исследований, вряд ли им стоило бы верить, но меньшинство. Далеко даже не половина. Меньшинство из них. Почему? Потому что вы приходите к психологу, он говорит, слушайте, я провожу исследование, давайте вы будете бесплатно, например, психотерапевтироваться за то, что вы участник исследования, испытуемый. Скажите, а с чем вы пришли? Вы говорите, ну, у меня депрессия. Он говорит, отлично, мы как раз проводим исследование по депрессии, хорошо. Я надеюсь, у вас больше ничего нет. Вы говорите, ну, вообще-то я еще опаздываю везде. Говорю, О -о -о -о. Это смешанные проблемы. Мы не будем вас следовать, потому что вы испортите нам показатели. Потому что мы, лечим, мы исследуем лечение депрессии. А ну вдруг на вашу депрессию еще влияет какая-то проблема, из-за которой вы постоянно опаздываете. Вы не попадаете в наши исследования. В принципе, то же самое происходит в медицинских э, исследованиях. То есть, если вы проходите исследование лекарства от диабета, скорее всего, вас туда не возьмут, если у вас еще гиперпаратериоз. То есть, если у вас увеличены э, парочеридные железы, фиг его знает, как это повлияет на эффект лекарства, и вы действительно испортите э, результаты исследования. Но тут надо понимать одну вещь. В психологии нет четких критериев диагностики. Если вот, есть открытые э, разборы, э, психологические, э, клинические разборы, они называются, или психотерапевтические разборы, попробуйте, вот, если действительно хотите углубиться в эту тему, сходить, посмотреть, как это происходит. Вы, ну, в зависимости от степени черноты вашего юмора, можете либо получить удовольствие, либо уйти шокированным. Потому что вы увидите, как серьезные дядьки с там, десятилетиями опыта, стажа, доктора, наук и так далее не могут сойтись в интерпретации состояния одного человека. Приходит человек, заявляет какую-то проблему, и один психиатр, психолог, психотерапевт говорит: Слушай, ну у тебя невроз, там конкретно есть проблема, невротический симптом, невротического круга, тебе нужно попсихотерапевтироваться. Другой психиатр ровно на то же самое. Глядя, говорит, слушайте, господа, ну какой же это невроз? Он же давно в этом состоянии? А давно в этом состоянии, значит, дезадаптированный. А дезадаптированный, ну это подсказка, что это психопат. А психопатии не лечится? И это вообще другой диагноз. Батенька, вы свободны, живите с этим. Третий психиатр ровно на то же самое скажет, слушайте, вы, господа, разуйте глаза, это же шизотипическое расстройство. Молодому человеку не хватает голопридола. Это то, что реально происходит. Я не шучу, не иронизирую, не преувеличиваю. Есть здесь психиатры? Вот. Можете подтвердить мои слова? А, да, я не против. Хорошо. Я только за комментарии. Это ну, не всегда происходит. Есть, конечно, однозначные случаи, но это происходит очень часто. Соответственно, с такой точностью диагностики выбраковка огромная. То есть мы сразу выбираем людей только с очень uh, узкой конкретной проблемой. И это уже говорит о том, что наше исследование не будет отражать того, как психотерапия работает в реальной жизни. Потому что в реальной жизни люди с комбинированными проблемами. Но ведь и это еще не все. После того, как мы выбрали вот это меньшинство людей, начали их психотерапевтировать, как вы думаете, сколько из них попадут в... их результаты попадут в конечную статью? Сто процентов? Нет. А? Как будет удобно? Но это такой э, научно-непорядочный не, э, не, не, да, вариант. А если исследователь порядочный, но просто он когнитивист, что он сделает? И это не значит, что когнитивист это плохо, он просто методичный и последовательный. Возможно ли, что кто-то из этих людей параллельно с тем, что он проходит психотерапию, столкнется с каким-то важным для себя событием в жизни, положительным или отрицательным? Рождение, чья-то смерть, переезд, болезнь, покупка, продажа, выигрыш в лотерею, все что угодно. Это возможно? Это возможно. Что произойдет с результатами всех этих людей? Они исказятся. И они будут выброшены из исследования. И вот от этого количества людей мы получаем еще меньше. И вот отсюда, ну, в зависимости, опять-таки, от порядочности исследователя, еще будут выброшены люди, чьи результаты можно назвать артефактом, потому что они очень далеко от всех остальных. То есть, если у нас есть на каком-то графике какая-то группа результатов, и один результат вот здесь, мы говорим, ну, что-то хрень какая-то, наверное, ошибка эксперимента. И выбрасываем артефакт просто так, потому что это артефакт. И только есть тут другой маркер. Вот это вот получится в статье, и на основании вот этого вот вам будет сказано, когнитивная терапия — самая доказательная терапия из имеющихся. Собственно, это то, что критикуется, э, вот, критикуется вот этим вот э, лектором. Теперь давайте не личное мнение, а исследование, мета-анализы. <coughs> это мета-анализ, как вы видите, когнитивной терапии, раз уж я на нее сегодня так нападал. Давайте немножко исправим ситуацию. Что мета-анализ, нормальное, хорошее, валидное исследование говорит? Ну, вообще-то говоря, терапия работает, но женщина с женщинами работает лучше. Содержательной интерпретации не дается. Почему? Артефакт. Во-вторых, все-таки опыт имеет значение. Вспоминаем, что мы слышали раньше от Скотта Миллера, и понимаем, что мы еще раз сталкиваемся с абсолютно противоречивыми данными, взаимоисключающими, основанными на исследованиях, что самое фантастическое, полученными реально в результате исследований, экспериментов и так далее. А разница между опытными и неопытными, вы видите, какая, почти в два раза. И честно признается что с годами эффективность, полученная в исследованиях когнитивно-бихеваральной терапии, когнитивно-поведенческой, снижается. Никаких содержательных интерпретаций в этом исследовании не дается, но дается следующем, вот в этом. Я могу прислать потом эту презентацию или конкретно данные, ссылки на исследование. Это, правда, платная статья, но она стоит 800 рублей, можете скачать с сайта Американской психологической ассоциации. Что здесь говорится? Все-таки, все, -таки, все -таки работает. Это еще раз подтверждает. Но дальше будет график, вы увидите на нем. Они исследовали не какой-то конкретный метод, а это мета-анализ 90 работ по любым формам психологической помощи. Здесь поведенческая, почти половина из них поведенческая и почти половина неповеденческих. Динамические, и гештальт, какие угодно. И в общей массе можно сказать, что ну все-таки это работает, не специфично для какого-то метода. Это утверждение сделано. А, не, не выявлено в этом метаанализе никакого порога, после которого прекращается эффективность психотерапии. Чем дольше вы ходите к психологу, согласно результатам этого метаанализа, тем лучше вам живется, тем вы спокойнее, счастливее, тем у вас функциональнее отношения и так далее, и так далее. И Почему не работают некоторые исследования, и в этом тоже был упрек в том числе когнитивистам ранее, это то, что когда мы выбираем контрольную группу исследуемую, это быть, должен быть рандомизированный выбор. Но в ряде исследований, и это честно признается авторами исследований, группа, которая подвергалась тому или иному воздействию, либо плацебо, либо психотерапевтическому, была самовызвавшаяся. Соответственно, в одну группу попадали люди, которые больше хотели, были более мотивированы, больше страдали, в другую группу меньше. Можно ли после этого опираться на результаты этих исследований? А, и вот, собственно, график. Тут разные формы, разные цвета, они не очень сейчас нам важны, потому что это просто исследования из разных источников Черненькие, рандомизированные, незакрашенные, не рандомизированные. Ну вот видно, что в общей массе все-таки они дают результат. Но поскольку, как я неоднократно уже сегодня говорил, постоянно меняются последние данные, выйдет скоро еще одно исследование, которое опять скажет, что ничего не работает, мы должны иметь в виду, что строгих, научных, методических, валидных, которым не придраться, доказательств по крайней мере специфичных того или иного метода психотерапии, на сегодняшний день нет. И тут мы переходим, наконец, к середине моего выступления, к теме основной «Что же делать, когда не доказано?» Почему мы можем доверять тому или иному методу, если доказательств к этому нет? И первый вопрос, который возникает, что означает отсутствие доказательств? Окей, у нас нет доказательств, но что это значит? Значит ли это, что это неэффективно? Нет, не значит. Это значит, что у нас нет доказательств. Мы ничего не можем сказать про эффективность. У нас нет ну, нету данных. И в качестве примера, э, ну, пример из другой области, но вынужденно, э, есть пример Людвига Больсмана, который в начале 20 -го века говорил про атомы, но ему немножечко не повезло, его заклевали за эти атомы, и все закончилось петлей. Не было доказательств, что существуют атомы на тот момент. Значило ли это, что атомов нету, что вещество не состоит из атомов? Нет, конечно. То же самое в ситуации, в которой, в которой мы находимся сейчас. Нет доказательств, что психотерапия работает. Значит ли это, что она не работает? Нет. Но, соответственно, мы не можем сказать, что раз нет доказательств, и нет доказательств, что она там точно вредит, только одно исследование, итог, к которому есть вопросы — Значит, работает, наверное, да? как сегодня говорилось про гомеопатию. Хотя бы эффект плацебо, почему бы и нет? Но на этот вопрос есть э, такой философский, сегодня у нас была философия физики, или физическая философия, что такое? Э, есть философский аргумент. Кто знает, что это за картинка? Чайник Рассова. Э, если мы выдвигаем некоторый тезис, который мы не можем доказать, это не значит, что он верный. Вполне возможно, что мы предложили какую-то неверифицируемую, нефальсифицируемую чушь, которой просто нет научного подхода, ни с какой стороны к нему не подойти. И это ставит нас в ситуацию вопроса, как оценить достоверность идеи, когда нет доказательств. Как все-таки отличить зерна от плевел и как мы можем э, говорить, что, допустим, там, поведенческая терапия все-таки работает или там, психоанализ, допустим, все-таки работает, а Исследование чакр и коррекция энергии Чи в астральном потоке скорее нет. На каком основании мы делаем такой вывод? Графическое представление данной ситуации. У нас есть некоторое э, научное течение, есть обоснования, на которые что-то должно э, основываться, и должны быть доказательства, но их нет. В этой ситуации находится множество теорий, нам надо как-то их разграничить. И первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это причина отсутствия доказательств. Это очень важно. Это такой эффективный э, способ сразу выбросить половину того, что нам предлагают. Если вы берете, вот вчера я, меня здесь не было, я смотрел трансляцию, если вы берете аппарат, на котором написано, что э, вы кладете эту пластиковую карточку себе в кошелек, и в течение 30 секунд у вас излечивается рак четвертой стадии, и импотенция, то как будто бы это очень легко доказать. Ну, мы берем карточку, кладем ее в кошелек раковому больному, засекаем 30 секунд, проверяем его на раковые маркеры, они на месте, не работает. У психотерапии не такая ситуация. Ну, есть формы психотерапии, которые на это претендуют, и поэтому их можно выкинуть сразу все то, что претендует на магический эффект. Вот вчера меня спрашивали про НЛП. Да? НЛП как магический инструмент можно сразу выкидывать, как то, что вам вот раз, вот так вот исправит вашу жизнь. Это точно не так, потому что если бы это было так, это было бы доказано. Какого рожна у этого нет доказательств? То же самое относится к гомеопатии, ко всему остальному. Если вы претендуете на то, что ваш метод это убер-лечение, это панацея, Идите и докажите это. Это, блин, легко доказать. То есть первый критерий, на который я предлагаю обращать внимание, это причина отсутствия доказательств, алиби. И второе, собственно, что нам остается? Это то, что мы знали до того. Это изначальные идеи, на основе которых доказательные данные, достоверные, на основе которых то или иное предположение было сделано. Если мы знаем, ну, точно знаем, например, что э, существуют законы Ньютона, существует некоторая э, возможность реактивной тяги, математически описываемая, и мы знаем, что определенная форма крыла может создавать подъемную тягу, то даже до того, как мы построили первый самолет и доказали, что это возможно, у нас есть все основания считать эту идею достоверной. Потому что у нас есть нормальные исходные данные, и у нас есть нормальное объяснение, почему еще нет доказательств. Потому что еще не успели, потому что еще не построили, потому что это сложно. И в течение какого-то времени мы исследуем эту гипотезу, что построить самолет возможно. К сожалению, ну, либо я не нашел, не додумался, либо действительно все-таки нету никаких методических причин в какой-то момент поставить точку. Потому что в течением времени, пока мы следуем, пытаемся доказать какую-то теорию, мы тратим на это время, тратим силы, ресурсы, это важно, надо учитывать. И каждый следующий негативный результат вроде как снижает вероятность того, что гипотеза все-таки верна. То есть мы продолжаем получать отрицательные, отрицательные, отрицательные результаты, отсутствие, отсутствие, отсутствие, отсутствие эффекта, мы всегда, у нас всегда дилемма. Мы всегда можем сказать, ну, блин, раз до сих пор не доказали, значит, все-таки не работает. Или мы можем сказать, ну, раз не доказали, значит, метод неэффективный. Давайте попробуем еще. И нет никаких методических доказательств, никаких методических оснований поставить эту точку в конкретном месте. Сказать идею можно доказывать 3 года, 8 месяцев, 14 дней, 42 часа, будет уже 15 дней, и 17 секунд. Нету. Вы сами выбираете. Есть люди, которые до сих пор разрабатывают теорию эфира. Около ста лет назад ее плюс-минус отвергли, по крайней мере, посчитали неэффективной. Есть люди, которые до сих пор пытаются из нее что-то выжить. Можно ли сказать, что это лженаука или паранаука, или это не наука? Почему? Это вполне научный подход. Они пробуют, пытаются. Другое дело, что я бы не стал ставить на них на тотализаторе. А поскольку ставка очень высока, вы ставите свое благополучие, свое здоровье, когда обращаетесь к психологу, все-таки э, нужно весомое обоснование того, что все еще имеет смысл продолжать пытаться. И вот алиби психотерапии. Почему до сих пор нету доказательств, почему нету нормальных, валидных, четких исследований, которые бы показали. Да, психотерапия работает. Во-первых, невозможность плацебо-контроля, принципиальная, методическая. Вы не можете, вы можете дать человеку таблетку-пустышку и сказать, вот это плацебо-контролируемая группа. И Вы даже можете сделать так, чтобы ни сам человек, ни медсестра, которая ему дает, ни врач, который контролирует его состояние, не будут знать, получает он пустышку или реальное лекарство. Это двойное слепое плацебо. Но вы не можете сделать так, чтобы психотерапевт, который работает с клиентом, не знал, чем он занимается. Это очень странная идея. Я когда эту тему поднимал в питерском филиале общества скептиков, предлагали отличную идею набрать людей в институт и научить их неправильно, чтобы они не знали. Но это очень масштабный проект, если кто-то возьмется, будет интересно посмотреть на результаты. Во-вторых, сложность инструмента воздействия. В медицине, в физике есть очень четкое дискретное воздействие, мы точно знаем, что мы делаем, что мы исследуем мы нагреваем, остужаем, выносим в невесомость, добавляем таких веществ, таких веществ. В случае психотерапии мы не очень-то знаем, что мы делаем. То есть у нас есть некоторые гипотезы, описательные схемы. Но есть данные, тоже опять-таки очень спорные, тем не менее, что со временем работа психотерапевта любого стиля, и тут мы вспоминаем Скотта Миллера, утверждающего, что ни опыт, ни метод не важен, сводится к примерно чему-то похожему. То есть, если вы посмотрите на психотерапевта, работающего первый год, вы точно скажете, это гештальтист, это когнитивист. Если он работает 25 лет, есть хорошие шансы, что вы их не различите. И тем более мы не очень понимаем, что происходит с человеком, потому что мы исследуем очень тонкую материю. И это одно из объяснений того, почему лучше всего доказа, доказано, и все-таки у нас, ну, наверное, суммарно, просто арифметически больше исследований, иллюстрирующих, доказывающих эффективность поведенческой терапии. Потому что ее очень легко померить. Потому что мы знаем, мы воздействуем на конкретный навык, на конкретное свойство психики, конкретное состояние. То есть человек конкретно злится, конкретно не может сдержать свой гнев в руках. Мы вырабатываем у него конкретный рефлекс, когда ты злишься. Есть конкретный стимул, переживания злости. Есть конкретное действие. Мы на конкретный стимул вырабатываем в виде рефлекса это действие. И он вместо того, чтобы бить окружающих, сжимает мячик. Мы выдаем ему этот мячик специальный антистресс. Он рефлексивно сжимает, рефлекторно сжимает этот мячик. Мы это меряем, сколько людей он побил в неделю. Получаем достоверные результаты. Если только это чуть-чуть сложнее поведенческой терапии, если у нас не конкретная мишень, конкретный навык, становится непонятно, что мы меряем. И чтобы понять, насколько все плохо с измерениями в психологии, я могу вам привести, отослать немножко к началу моего выступления, вспомнить про Айзенка, тесты интеллекта и задаться вопросом, что такое интеллект. Поднимите руки, кто знает, что такое интеллект. О, тут есть люди, которые знают, что такое интеллект. Подойдите ко мне потом, расскажите. Потому что в психологии в какой-то момент с этими тестами IQ, интеллекта и так далее, загнались настолько, что появились словари, в, котором, в которых было определение интеллект, это то, что измеряют тесты на интеллект. Вспоминаемость остеопатов с патологией, это то, что чувствует остеопат. Вот настолько все плохо в с диагностикой в психологии. И когда мы воздействовали определенным образом на человека, и он по самоотчету говорит, ну, наверное, мне стало лучше, или не стало никак, или стало хуже, мы не знаем, что после этого померить. В медицинском исследовании, вне зависимости от того, стал человек по самоотчету лучше, хуже, так же осталось или нет, мы можем расковырять ему коленку и посмотреть, что случилось с его артрозом. Улучшился он или нет. В психологии нет. У нас нет повторного возможности повторно методически что-то исследовать, да? вот померить, положить на весы, измерить линейкой и так далее, нам приходится доверять самоотчету. Других инструментов методически нет. Есть, конечно, способы математически отбр отбросить всю совсем уж ложь. А, то есть, есть, конечно, тесты, есть валидизация этих тестов, верификация и так далее, и так далее, и так далее. Но после того, как мы доказательно, и это доказано, подтвердили, что, возможно, манипуляция воспоминаниями, что мы можем сделать так, чтобы человек помнил того, чего не было, и проходил детектор лжи, и все, что хотите, он действительно это помнит, и не помнил того, что было, после этого вопрос о том, насколько эффективны все самоотчетные тесты с заполнением каких-то анкеток, он, ну скажем, встает ребром. А, ну, со сложностью диагностики я говорил, самое последнее это эффект наблюдателя. А психотерапия по большей части Процесс интимный. То есть многие люди даже не говорят самым близким, что пошли к психологу. Представьте себе, что насколько различается состояние, насколько различается эффект, насколько различается процесс психотерапевтический в ситуациях, когда один клиент психотерапевта или там, пациент, если это психоаналитик, сидит и думает, и знает, и чувствует, что он э, находится в интимной, доверительной, э, конфиденциальной обстановке, а в другой ситуации он знает, что это процесс исследования, что после этого ему надо будет заполнить 10 опросников, а его психоаналитик напишет отчет по его кейсу. Насколько меняется процесс? Насколько это влияет на результаты? И э, с учетом всей этой сложности, вот того, что здесь написано, того, что я сказал, ну, это мое субъективное оценочное мнение, да, здесь вопрос оценок и вероятностей. Но это то, что психотерапия может предъявить в качестве алиби. Это основание не переставать ей верить, не считать отсутствие достоверных нормальных доказательств показателем неэффективности. Это основание считать, что мы просто недостаточно хорошими инструментами владеем. И теперь я пройдусь немножечко по основным формам психотерапии, Рассказывая о том, на каких основаниях. Помните, первое, да, с чего мы начинали, есть основания, есть доказательства. Про доказательства я сказал, теперь давайте про основания. Ну, здесь не случайно кнутый пряник, потому что поведенческая терапия, как уже нетрудно было догадаться из того, что я сказал, по сути, дрессировка: есть наказание, есть поощрение, позитивное негативное, всякое разное. Мы формируем условные рефлексы или, наоборот, оттормаживаем условные рефлексы. И мы точно знаем, что условные рефлексы есть. Вот это с гарантией. Исследований, работ, сколько хотите. Значит ли это, что подкорректировав отдельные навыки, мы можем изменить в жизнь, жизнь в целом, улучшить отношения и так далее? Но это уже вопрос оценки. То есть если я перестану там со всеми ссориться, значит ли это, что я со всеми подружусь? Или я вместо того, чтобы со всеми ссориться, после этого просто уйду в скид? Ну и да, в исследовании будет сказано, что я ни с кем не ссорился за последнюю неделю. Это правда. Но это не значит, что у меня улучшились отношения. Но, по крайней мере, мы знаем, что такой инструмент есть. Когнитивная психология — это надстройка над поведенческой. Если в поведенческой есть стимул-реакция, да, события-последствия, то когнитивная психология между ними вклинивается и говорит, между стимулом и реакцией у такой сложной зверушки, как человек, есть еще интерпретация стимула. Ну, на самом деле, схема, которую вы сейчас видите, это из рациональной, эмоциональной психотерапии, но это вот молочный брат когнитивный, не суть важно. А, в чем суть этой схемы? А, вот опять-таки, сегодня речь шла об эффекте плацебо, и не помню, к сожалению, имени спикера, неоднократно говорил о том, что э, на состояние человека, на уровень стресса, в том числе и физиологические показатели, такие как давление, температура и так далее, влияет контекст. Влияет э, то, что мы видим вокруг, как мы это интерпретируем. Если вам ткнуть, например, иголкой в ногу, и вы почувствуете боль, скорее всего, вы расстроитесь. Это вот, практически наверняка. Если я сейчас вот достану из кармана иголку и пройдусь по рядам, практически наверняка я расстрою большинство из вас и разозлю оставшихся. Но если вы лежите с параличом всего ниже шеи вот уже 25 лет, и тут вам ткнули иголкой в ногу, и вы почувствовали боль, ваша реакция будет совсем другой. Стимул абсолютно тот же самый, реакция принципиально иная, потому что другая интерпретация. И мы это знаем. Это э, используется везде, это используется в продажах. Да? Вот вчера опять-таки про НЛП говорили, есть там так называемый инструмент рефрейминг, по сути перестройки когнитивной схемы. Суть в чем? Вы видите э, рекламу кредита, и вам говорят, купите там машину за полтора миллиона. Сущие копейки полтора миллиона. Но мало кто может выложить полтора миллиона из кармана, даже за машину. После этого вам говорят, 350 рублей в день. И вы думаете, ну 350 рублей это не так много? Это не полтора миллиона. И хотя объективно ситуация та же самая, стимул-то тот же самый, тот же кредит. Но отношение к нему уже совсем другое, потому что когнитивная схема изменилась. В смысле, я должен отдать полтора миллиона, это мне два года работать надо. Вы переходите, ну это две чашки кофе. Я же могу себе две чашки кофе в день позволить? Наверное, я могу отдать этот кредит. И мы знаем, что этот инструмент работает. Опять-таки возникает вопрос, поможет ли он вам исправить жизнь глобально. Нет доказательств, ну таких хороших, надежных. Но есть основания в это верить. Динамическая психотерапия с нашим любимым Фрейдом. Вообще, Фрейд — это одна из самых ненавидимых материалистами и скептиками фигур. И про него очень много мифов. Я не буду сейчас углубляться в то, насколько это не соответствует действительности. Тем более, что вот там у питерского общества психоаналитиков есть... Ой, психоаналитики. Скептиков, простите. Есть психоаналитик на примете, который вроде как грозился про Фрейда рассказать. Но а, по поводу динамической терапии. Сегодня вот э, был пример про идею, что все на свете, все проблемы, э, это вытесненные травмы из детства. И был комментарий, что это не нефальсифицируемая идея, поэтому она не нужна. Ну, может, она, конечно, нефальсифицируема, но в то же время реальный пример из жизни. Приходит к э, психологу, семейная пара, и говорят, «Слушайте, вот у нашего ребенка пошли двойки школьника. Надо что-то с этим делать». Психотерапевт спрашивает, говорит, «Ну, вы, наверное, сами что-то делали, прежде чем прийти ко мне?» Они говорят, «Ну да, делали». Значит, первый раз он принес двойку, мы его поставили в угол молча. Второй раз мы его выпороли. Третий раз лишили компьютера. Четвертый раз мы решили, что-то наказание не работают, поговорили по душам. Потом вообще проигнорировали, но ну мало ли, может, надо, значит, чтобы расрослось само. Что у ребенка в голове после этого, на тему того, что будет после того, как я получу двойку? Полный хаос и тревожность зашкаливает. Если бы вы работали на работе, где был такой начальник, с таким диапазоном реакций на ваши действия, вы бы, мягко говоря, на него злились. Но ребенку нельзя злиться на родителей, потому что у него нет эмоционального самоконтроля. Он не сможет сдержать эту злость в себе, она проявится. А за проявление злости он будет наказан. Поэтому он эту злость подавляет. И мы точно знаем, что это происходит. Мы видим это постоянно. Значит ли это, что эту злость можно потом оттуда вытащить, как-то отреагировать, и это исправит вашу жизнь? Опять-таки вопрос. Но, по крайней мере, есть основания в это верить. Есть основания предполагать, что это может сработать. Гештальт психотерапия. Это, на самом деле, одно, одна из ветвей динамической, но она очень популярна, поэтому я выделил, посвятил ей отдельный слайд. На этой картинке вы можете видеть два изображения. Либо это ваза, либо два лица. Но их невозможно видеть одновременно. Это невозможно никак. Вы можете переключаться только. Вы можете выбирать что-то в качестве фигуры, что-то в качестве фона. Либо это лица на белом фоне, либо ваза на черном фоне. Не одновременно. Это один из законов гештальта, на котором построена психотерапия. Закон фигуры и фона. Вы в окружающем пространстве, в водопаде информации, которая на вас льется, выбираете, структурируете что-то, что хотите увидеть, и все остальное не видите, потому что мощность вашего мозга ограничена, ресурс психики конечен. И если вы выбираете не то, что вам нужно, вы оказываетесь в мире, который вам очень неприятен. Вы замечали, насколько меняется окружающий мир от вашего эмоционального состояния? Насколько а, вокруг много хороших, добрых, улыбчивых людей или злых, мудаков и нехороших людей в зависимости от того, дали вам зарплату или задержали ее? Вот это один из э, законов. Второй закон – это, собственно говоря, вот все слышали закрыть гештальт. А, на чем это основано? Есть так, такой эффект, эффект Зигарник. А, Блюма Вульфовна, по-моему, зейгарник, когда-то сидела в ресторане а, и обратила внимание, что официант не записывает ее заказ. Она спросила, попросила повторить то, что она заказала, и официант повторил, без проблем. Она попросила повторить, рассказать, что заказали за соседним столиком, и он тоже повторил без проблем. Но когда она попросила его повторить то, что заказывали предыдущие посетители, сидевшие за тем же столиком, он не смог вообще ничего вспомнить, потому что этот счет уже оплатили, и был закрыт. Эффект дейгарник, эффект, состоящий в том, что незакрытая мысль, незаконченное действие, намного лучше остается в памяти. И даже если мы его потом с отсрочкой все-таки закрыли, мы намного лучше его помним, и оно даже может навязчиво нам приходить. Это доказанный передоказанный эффект, он точно есть, мы это точно знаем. Значит ли это, что гештальт-психотерапия сделает вашу жизнь прекрасной и исцелит вас от всех возможных психологических проблем? Как обычно нет, но есть основания это предположить. Можно в это поверить. То есть это не коррекция чакр и не ангелотерапия. Я вот пока сюда ехал, в поезде смотрел на авито э, предложения от психологов, вот наткнулся, это меня впечатлило, такого я еще не видел. Ангелотерапия, Причем курс, обучающий ангелотерапии, где научат это делать. Гуманистическая психотерапия, все помнят пирамиду Маслоу, которую он никогда не рисовал. Ну, просто это не он сделал, он просто рассказал про потребности, а потом другой мужик организовал их в пирамиду. Сам Лоу говорил, что они в любом порядке могут быть. Э -э идея гуманистической терапии состоит в том, что человеческие отношения, что человека не надо дробить на сознательные, бессознательные, когнитивные схемы, рефлексы, ни на что его дробить не надо. Человек целостен, э надо просто быть рядом, сопереживать, сочувствовать, находиться с ним в человеческом контакте. Да, гуманистическая, э human человек. Э -э есть ли у нас основания полагать, что это работает? Есть ли у нас эмпирический опыт, показывающий, что когда нас поддержали, нам посочувствовали, нас приняли как-то, нам становится легче и лучше, и после этого легче решать какие-то проблемы? Да есть, конечно, полно. Значит ли это, что это нас выведет с клинической депрессии? Бабка на сказала, но можно попробовать. И последняя экзистенциальная психотерапия, здесь не случайно эта картинка, потому что <кх> один из самых известных представителей экзистенциальной психотерапии, Виктор Франкл, прошел 4 концлагеря и выжил. И после этого написал книжку «Человек в поисках смысла». Это не единственная его книжка, но вот эту я рекомендую всем почитать. И он говорит о том, что... Ну, в принципе, он цитирует Ницше, то есть это опять-таки не его мысль. А Ницше писал, если у человека есть зачем, он выдержит любое как. Есть ли у нас эмпирические данные, показывающие, подтверждающие, можем ли мы на основании там, хотя бы и бытового опыта сказать, что ощущение осмысленности, понимание конкретной цели и так далее упрощает нам жизнь, помогает преодолевать препятствия и вообще тонизирует? Конечно, да. Поведение по определению интенционально. У него есть интенция, есть направленность. Когда мы эту направленность Получаем, когда мы знаем, к чему мы стремимся и чувствуем в этом определенный смысл, субъективно, нам это облегчает жизнь. Опять же, это эмпирика, это феноменология, четких таких хороших кондовых исследований за этим не стоит. Ну и логичный вопрос, а, еще важно сказать, ну это, собственно, та мысль, которую я уже говорил, что в зависимости от сложности идеи, мы больше времени уделяем тому, чтобы все-таки найти ее доказательства. Потому что если мы думаем, что при определенных условиях можно развалить ядро атома, и это выдаст энергию, то это очень сложная идея по исполнению, по проверке. И если мы не достигли ее успеха, успеха в реализации этой идеи в течение там, 10 лет, это совсем не то же самое, как мы предположили, что можно камень примотать к палке, и это даст некоторое преимущество при раскалывании кокосов. Мы не будем тратить 10 лет на проверку этой идеи. Психотерапия — это очень сложно, психика — это очень сложно, и мне кажется, 100 лет валидных исследований, попыток валидных исследований — это не тот срок, после которого можно ставить крест и говорить, что нельзя верить. Основания верить есть. Другое дело, что нет достоверных пока таких доказательств, как у медицины. Ну и что же дальше, чем же это все закончится? Вижу, все, заканчиваю. Я на самом деле постоянно спорю с нейрофизиологами, которые говорят, что психолог должен быть нейрофизиологом. Психология и нейрофизиология совершенно разные науки. Но, к сожалению, психика непосредственному изучению недоступна. Поэтому все равно нам придется, скорее всего, верифицировать, фальсифицировать, подтверждать свои Психологические выкладки, нейрофизиологические. Как, когда у нас будет нормальная модель сознания, когда мы будем понимать конкретно с каким процессом, с каким, э, какой частью мозга, с какой, с какой структурой и так далее ассоциируется каждый психологический феномен, мы сможем сказать, это работает, это нет. До тех пор это вероятностные величины. Спасибо. Собственно, вопросы? Здравствуйте. Ну, вот. а, мне, Где? наверное... Я здесь, я здесь. Да. Мне, наверное, стоит представиться, да, раз уж... А, я доктор-психиатр, доктор-психотерапевт, а, сотрудник Mental Health Center uh -huh. здесь, в Москве. Вот, я за вами записывала отдельный тезис, и тут, ну, чтобы ничего не забыть, вот, что меня несколько удивило, потому что... Я тут же залезла в вот только, ну, там Один из последних мета-анализов, который провел Стивен Хофман из Бостонского университета, он, один из последних исследований эффективности КБТ, он там смотрел более трех сотен мета-анализов. И, в общем, это более чем исследованная терапия на сегодняшний день. Конечно, психотерапия — это не rocket science, там это не физика, но, тем не менее, очень многое сделано, и сделано в основном в сфере когнитивно-поведенческой терапии. Вы говорили больше о поведенческой, но э, за те годы, с тех пор, как поведенческая привелась до того, что произошло сегодня, да, очень многое поменялось. Да, сегодня мы уже переживаем третью волну э, э, когнитивно-поведенческой терапии, в которую добавилась масса э, существующих эффективных э, методов из разных психотерапий, и что хорошо, они исследованы. Дальше вы сказали о том, что психо... А вы оппонируете, вы не вопрос задаете? Uh, нет, я хочу задать вопрос. Я, я по нейру пунктам конкретным, потому а, что, ну что хорошо, они соответствуют давайте. фактам. Да? Давай, uh, существует исследование психодинамической психотерапии. Она эффективна, и она есть в гайдлайнах, например, в NICE-гайдлайне uh, uh, британском. Да? Потому что она сопоставима и эффективна uh, с КБТ при депрессии. И, соответственно, люди могут выбирать идти на психодинамическую, на, на интерперсональную или когнитивно-поведенческую терапию. Это не так. Uh, Проблема в том, что все терапии более-менее похожи эффективно для депрессии, но настоящий хардкор начинается, когда речь идет о серьезных психиатрических расстройствах, которых вы почему-то не упомянули. Потому что и здесь вы сказали, что исследование основано на самоотчете, это тоже неправда. Как раз в КБТ собственно, в чем ее преимущество? С тем, что она прекрасно встроена в психиатрию, в медицину. И ее можно исследовать, учитывая классификацию, ну, классификации, которые приняты в медицине, да, МКБ и ДСМ в основном. И если говорить о таких серьезных расстройствах, как шизофрения, например, которую вы упоминали, да, для резистентных форм, где не работают а, антипсихотики, прекрасно работает когнитивно-поведенческая терапия психозов. Да. Чем она хороша? Для каждого отдельного расстройства разработана своя терапия со своими протоколами. Вы говорили о том, что она требует 10 сессий, это тоже не так это, ну, в общем, в среднем это порядка 12, самый короткий ее вариант для депрессии, например, панического расстройства. Но если идет о расстройстве личности и когнитивно-панической терапии, там разные варианты показаны для расстройств личности, в том числе и пограничного расстройства личности, то речь идет о нескольких годах. И здесь совершенно неэффективно, например, психоанализ, но ухудшает прогноз, потому что повышается количество суицидов. Очень, наверняка еще кто-то хочет задать вопрос. Да, послушайте, послушайте, у меня вопрос. вопросы связаны с тем, где вы такие факты брали в первую очередь. Вот. Потому что а, КБТ встроена абсолютно органично и во всем цивилизованном мире в медицинскую систему, там, где практикуется доказательная медицина. И существует... Вы также утверждали, что э, нет разницы между обученным... Э, Это не я утверждал, цитировал. Вы цитировали, да. Так вот, есть разница есть. Для того же, например, пограничного расстройства личности, где мы измеряем количество суицидальных попыток и самоповреждений, обученные дебюти, диалектической поведенческой терапии, это такой радикальный бихевиоризм, плюс некоторые куски из mindfulness и дзен-буддизма, обученный а, студент работает лучше, чем гуру психотерапии любого другого направления. То есть так мы измеряем, собственно, есть обсессивно-компульсивное расстройство. Вопрос все таки в чем состоит? Вопрос в том... Где я брал данные... Вопрос заключается в том, что да, почему вы не учитываете факты в современный, и современный взгляд, так сказать, на то, что происходит. Это мне кажется очень странным. Вот. И я думаю, что это честно, чтобы публика услышала о том, что на самом деле происходит сегодня в психотерапии, чтобы люди не остались искаженным впечатлением. Поэтому я комментирую ваши высказывания. Вот, поэтому я хочу предупредить, что да, если речь идет о депрессии, да, все приблизительно одинаково. Если говорить о тревожных расстройствах, у КБТ, у поведенческой терапии очень резкое преимущество по сравнению со всем остальным. Вы, в каком объеме вы планируете лекцию? А, еще мне хватит еще около 30 секунд. Я думаю, у меня гражданская ответственность не дает мне покоя. Вот, вы говорите, что. Вот. И, наконец, да, измерена также экономическая эффективность, эффективность супервизии. То есть каждая минута в процессе структурирована. Вот. Про самоотчеты я уже рассказала. да, Что измеряется? Вы сказали, что нет объективной оценки. Измеряется количество самоповреждений, измеряются баллы по шкалам депрессии и тревоги, количество суицидальных попыток, да, масса тела, если мы говорим пищевых расстройствах. Если говорите о пищевых расстройствах, вы дадите кому-нибудь с анорексией, а Отправите кого-нибудь на психоанализ, вы убьете этого человека У нас существует только Компенсивно-поведенческая терапия И там разные ее варианты, в том числе третьего, ну, Которые спасают жизнь Можно закруглить угу. Хорошо? А, да, я закругляюсь да. Закругляюсь я о том, что касается гештальтерапии Я ее ни в одном гайдлайне не видела вот. у нас Вы также сказали о том, что обучаются за неделю. Поведенческая терапия это тоже неправда, потому что это несколько лет с со сотнями теоретических часов, супервиз... десятками часов супервизии и так далее. Вот. Ну, собственно, в целом, наверное, это все. Да. Хорошо. Ну, не все, но я... Окей. спасибо. Ну, видимо, будет э, видеозапись, вы можете пересмотреть, еще раз переслушать то, что я говорил. Ну, во-первых, вы мне неправильно процитировали в э, ряде мест и оппонируете тому, что я не говорил. Э, например, э, и упускайте то, что я говорил. Например, то, что есть объективные измерения э, конкретных поведенческих маркеров. Я привел на примере побитых людей и anger management. Вы приводите пример самоповреждения, не вижу большой разницы. Я об этом говорил. Да, эти измерения есть. И я говорил. Я, сейчас, секунду. И я говорил о том, что да. Э, математически, суммарно, это, эти, э, этих исследований больше, они есть, их можно померить. Но говорит ли это о том, что изменится жизнь в целом, хм, спорный вопрос. Это первое и второе, а я, э, опять-таки, несколько раз утверждал, и э, могу только повторить еще раз опять же, что есть огромное количество данных, противоречивых, очень противоречивых, есть практика еще, которая накладывает отпечаток, все-таки я сам практик, я видел немало в практике, и я вот рекомендую, рекомендовал посещение там, клинических разборов. Такая точка зрения, как у вас, существует, имеет основание, имеет право существовать. Но сказать, что она абсолютно безгрешна, и там не к чему прикопаться, и все исследования, на которые вы опираетесь, там те же самые гайдлайны, основанные на... МКБ, ДСМ – это вот однозначно истина в последней инстанции, нельзя хотя бы потому, что, как я уже говорил, существует серьезная проблема с психодиагностикой. То есть конкретный диагноз хоть по МКБ, хоть по ДСМ, мягко говоря, в практике – это часто размытая величина. Ну, окей. Пожалуйста. Здесь. А, смотрите недавно видел определенное видео с Джеймсом Рэнди, достаточно знаменитый человек, и он рассказывал, что в молодости он увлекался такой э, популярной наукой, как хиромантия, очень э, технично и полностью со всей ответственностью к этому подходил, изучал полностью технологию, но в определенный момент немного засомневался, и когда к нему пришла очередная его клиентка, решил, что раз уж проверить надо, скажу-ка ей все ровно наоборот. Ну, mm -hmm принципиально, насколько это было, конечно, возможно. Она пришла к нему, он начинает говорить по линиям, ровно противоположное от его технологии mm -hmm. этой. Видит, как у нее изменяется взгляд, думает, ну все, мне сейчас хана, она просто разозлилась ужасно и будет меня прям Я бить. Я понимаю, да. что вы говорите, поэтому… И в этот момент она говорит, да, все так, все именно так, все правду вы говорите. Вы говорили о том, что много таких терапий в этой куча в исследовании, работают в 90%, при том, что они достаточно э, достаточно противоположны друг другу, достаточно разные. Вот. Mm -hmm. Не является ли это доказательством того, ну, нечетким доказательством, что э, вот эти вот их различия – это не та часть, которая действительно помогает людям? Ну, во-первых, я не помню, чтобы я говорил, что все эти э, терапии эффективны более чем в 90% случаев. А, Во-вторых, то, о чем вы говорите, называется эффект Барнума, он же эффект Форера. Склонность человека воспринимать как достоверное описание, если ему сказано, что оно индивидуализировано, под него сделано. Есть да, доказательства, что этот эффект существует. А, и, отвечая на суть вашего вопроса, а, значит ли тот факт, что разнородные психотерапии – Работает, что их эффективность заложена в чем-то другом в чем, они, в чем они не противоречат друг другу Правильно я слышал, да? Так вот, они вообще не противоречат друг другу Это не холодно и горячо Они просто разные Они не противоположные Они по-разному описывают Это разные языки описания это не связано с тем, что они школ разных, это связано с тем, что на практике, хотя вот не все со мной, конечно, согласны, но на практике очень трудно бывает э, дивер, ну, э, дифференцировать конкретное расстройство. То есть у нас есть какая-то клиническая картина, и отличить невроз, от невр... отличить э, там, запущенное невротическое расстройство э, с невротическим развитием личности – от ранней стадии неврозоподобной шизофрении на практике оказывается трудно. Вот с этим связано. И одни считают так, другие так. Например. Короткий, лаконичный вопрос. Что такое телесно-ориентированная психотерапия? <сосвязь> Это система воздействий на тело, имеющая в виду, что через тело будет изменено психическое состояние. Я не могу сказать, что я и занимаюсь, я по ней серти... У меня есть образование такое, повышение квалификации, я не могу сказать, что я активно практикую. На практике я ее использую скорее только для диагностики. У меня была последняя курсовая и диплом, в котором я показал, что степень невротичности коррелирует довольно плотно с доступностью человека телесных ощущений. То есть по степени комфорта человека в управлении своим телом можно косвенно судить о степени его невротизированности. Это на практике это единственное, что лично я использую. Но есть другие использованные. Давайте последний вопрос. Добрый вечер. Вот я свою шизофрению не лечу, она у меня не болит. Угу. Скажите, пожалуйста, вот нормальным и здоровым человеком считается кто? Тот, кто социально адаптирован? Тот, кто экономически выгоден? Тот, кто сам внутри себя счастлив? Или тот, кто просто тупо к доктору не пришел? А, спасибо за этот вопрос. Опять-таки, вчера а, обсуждали в баре. А, значит, смотрите, ситуация следующая. Если у нас есть некоторый континуум здоровья, где, с одной стороны, ну, теоретически абсолютно больной человек, а с другой стороны, теоретически сферический вакуум абсолютно здоровый, у нас есть определенная точка, после которой мы говорим, это человек больной. То есть мы можем, мы можем диагностировать патологию, сказать, вот есть диагноз, МКБ, ДСМ, что-нибудь, по какой-то классификации это человек больной, вот у него есть болезнь, патология, он больной. Но если вы думаете, что все, что не вот здесь, это здоровый, то вы ошибаетесь, потому что это терминологическая война. Согласно определению Всемирной Организации Здравоохранения, здоровье – это состояние биологической, психологической и социального благополучия. То есть где-то есть какая-то точка, после которой человек благополучен, психологически, социально, экономически, по-всякому, и мы говорим, это здоров. Что происходит вот здесь, фиг его знает. То есть это предмет дифференциальной диагностики. Большинство все-таки, это терминологически исключительно война, но большинство все-таки говорит, ну раз нет болезней, значит здоровый. Но есть психологические проблемы. Принудительно лечить можно в зависимости от законов страны. В России только тех людей, чье состояние угрожает здоровью его самого или окружающих. Все. Если вы не бегаете с топором и не режете вены, принудительно вас лечить нельзя. Да. Если, если никто вас не видел с топором, вас не могут э, госпитализировать принудительно.